Я волей собственной вещаю миру И в каждый разум пусть войдут мои слова Свобода брошена под жернова эфира Но настают другие времена Мы дети человеческого мира И нам велят на благо их служить и жить Забыв о смысле слова «выбор» Дарованным нам рабством дорожить. Смирение отринувших карают, Но пламя наше людям не сломать. То, кто мы есть, они не понимают. Точнее, они боятся понимать. Заполнен мир плодами достижений, Непостижима сила человека рук, Но понимание... Не знают выражений Сложнейшее, видимо, то из наук. И мы, кто кровь иную разделяет, Страхом готовы мир чужой судить. Но лжи в тот страх, Что совесть подавляет. Лишь он наш враг, Его должны губить. Быть может, блеск наших цепей намного ярче, Но пусть не слепит нам же он глаза. Рабы и люди, пусть их цепи мягче, С рождения в каждом в землю вросшая лоза. И люди также в мире иллюзорном Сжигают в прах бесчетные года. За разом раз... Шагая в такт покорно, Забыв о том, что выбор есть всегда. Тот выбор, что рабом не будет сделан, Что жизнь жестоко бросит за мечтою вслед. Я знаю, В вас сомнением нет предела. Но будто бы во мне сомнений нет. Судьба мне уверена великого народа За каждого из них мне выбирать. И мне, как вам, конец неведом хода, Но цели наши должен оправдать. Прошу и вас, с кем цепи разделяю, Использовать права, что разум дал. Я выбор сложный вам предоставляю, но каждый, кто свободен, выбирал. Откройте же глаза, мои собратья, мы вестники заката прежних норм, мы новый вид, мы собственной печатью в умах людей навеко ставим шторм.